Здравствуйте, с вами Надежда Соколова, ваш тренер ЛФК, эксперт в области здорового образа жизни и автор курса «Здоровая спина. Ключ к стройности». Я рада приветствовать вас на моем курсе. Что из себя представляет курс? Курс рассчитан на 21 день, то есть на три недели. Первая неделя посвящается тому, что мы себя изучаем, мы учимся или переучиваемся, или корректируем как правильно ходить, как правильно ставить стопу, что из себя представляет наша осанка и что нужно для того, чтобы ее сбалансировать. Вторая неделя добавляет нам практики детокса. То есть мы с вами, кроме того, что мы с вами изучаем, что такое детокс, мы с вами выполняем массаж, лимфатический массаж живота для того, чтобы улучшить пищеварение, для того, чтобы улучшить работу ЖКТ, для того, чтобы вывести лишнюю, Жидкость, лишнюю слизь и активизировать э, подкожную клетчатку. Мы с вами выполняем упражнения, которые тоже улучшают работу ЖКТ. И продолжаем практиковать, выравнивать и балансировать наше тело. Третья неделя – неделя активных практик. У вас добавляются уроки для выравнивания спины для раскрытия тазобедренных суставов и грудной клетки, для укрепления мышц спины. И так за три недели вы получаете инструмент, которым сможете воспользоваться в течение продолжительного времени, возможно в течение всей жизни. Я буду рада вам помочь на этом пути.